Вечное яблоко на вашем iPhone. Такую ситуацию можно довольно часто встретить, особенно в последнее время, когда вышла самая актуальная версия PO для iPhone и iPad iOS 14. Здорово, народ! И сегодня у нас будет не совсем типичное видео в формате, который вы привыкли видеть на нашем канале, а это будет что-то вроде жанра истории из жизни. В этом ролике сегодня с вами мы поговорим об истории, которая случилась со мной буквально 3-3,5 месяца назад, когда я пытался установить iOS 14 beta 1 на свой iPhone 10R летом после презентации Apple WWDC 2020. Я расскажу, как я смог избежать печальных последствий с вечным яблоком при загрузке прошивки на свое устройство, а также, как я не потерял ни байта информации и вышел максимально быстро, просто, как ни странно. Это может показаться из подобного рода системной ошибки. Будет максимально интересно, поэтому оставайтесь с нами. Приступим! От подобного рода системных неисправностей, багов, ошибок, потери данных не застрахован абсолютно ни один владелец, будь то айфона или какого-либо другого смартфона, планшета, компьютера и так далее и тому подобное. Именно тогда, когда наступает та самая горячая пора тестировать, смотреть, пробовать, щупывать, новые версии программного обеспечения, в нашем случае это iOS 14, возникают те самые обстоятельства, которые по понятным причинам предвидеть невозможно, к сожалению. Условно, выходит та же самая iOS 14 на все доступные устройства, начиная с iPhone 7 и заканчивая самыми последними модификациями этих смартфонов, iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max и так далее, 12 по сути я имею в виду и соответственно, что все делают абсолютно, все пользователи пытаются, бегут быстрее на перегонки, кто быстрее установит новую версию iOS 14, посмотрит ее, пощупает, расскажет своим друзьям, родственникам и так далее, и так далее, и вот здесь вот начинают вылезать те самые непонятные моменты, от которых никто не может быть застрахован. Я же не то чтобы как блогер, я не люблю себя так называть, по одной простой причине, что для меня все-таки YouTube-канал это некое хобби и технологии это не та сфера, где я шарю особо слишком хорошо, да, я знаю какие-то моменты и так далее, но не так глубоко, чтобы понимать разницу различных процессоров, структур, производительности, архитектуры и прочего-прочего, хотя надо бы на самом деле, поэтому я как простой обыватель, различных прошивок, просто как человек, который интересуется всеми этими нововведениями, плюшками и так далее, и который рассказывает своим друзьям, что же там нового. Конечно же, пошел устанавливать первую бета-версию iOS 14. С установкой у меня приключилась довольно интересная история, но это отдельная песня, поскольку прошивку я не мог установить долгое время, в силу разных обстоятельств, ну, конечно же, главным из них было отсутствие нормального и стабильного подключения к сети Wi-Fi, потому что летом я был не в Москве, по понятным причинам, и, соответственно, путем разных методов мне пришлось это все дело устанавливать через режимы модема, 10 часов ожидания, скачивания прошивки, загрузки на устройство и так далее. Короче говоря, через все возможные костыли это был практически вынос мозга и реальная проверка твоих нервов на прочность. В итоге прошивка встала, начала устанавливаться, и тут я начал замечать, что что-то пошло все равно не так, а копию, ну я такой человек, что я думаю, что окей, все будет нормально, все хорошо установится, не тут-то было. Во время первого этапа загрузки новой операционной системы, во время которого, как я понимаю, происходит загрузка на устройство основных компонентов нового программного обеспечения, прошла просто великолепно. Все случилось очень быстро, максимально, как будто бы в первый раз и все такое. А вот уже во время второй, той самой стадии, когда устройство перезагружается, появляется вновь яблочко и постепенно заполняющаяся строка, которая показывает приблизительно, на каком же этапе находится загрузка новой операционной системы, и, соответственно, когда же можно будет пользоваться устройством. После того, как статус бар полностью заполнился, он исчез, а яблоко на черном фоне продолжало гореть, и мой iPhone XR ни на что не реагировал. Он так лежал приблизительно минут 5-10, и я начал подозревать, что началась какая-то нездоровая история, потому что телефон, во-первых, начал сильно греться, а во-вторых, обычно так не происходит. Гаджеты активируются практически сразу, буквально через секунд 30-40 после того, как прошивка загрузилась. Абсолютно не паникуя, я просто понял, что мой телефон вошел в так называемый вечный ребут. Это ошибка системы, когда после загрузки нового программного обеспечения или восстановления на предыдущую версию, Силу тех или иных причин и обстоятельств смартфоны или планшеты не могут загрузиться в нормальном режиме и более того, даже если подключить iPhone или iPad в таком состоянии к компьютеру, iTunes такие гаджеты просто-напросто видеть не будет. Соответственно, ничего здесь нового не придумаешь, кроме как прибегнуть к помощи стороннего программного обеспечения, всевозможных утилит и приложений, конечно же, не бы каких, а только проверенных временем пользовательскими оценками и так далее. Именно такой оказалась утилита Ray Boots, которой я познакомился на просторах. Интернета плюс-минус 3-3,5 года назад. Приблизительно в это время у меня случилась точно такая же история, только с обновлением моего iPhone 6, когда я продавал это устройство и менял его на семерку. У меня случилось все то же самое: один в один, ни больше, ни меньше. И тогда при помощи этого самого приложения на своем компьютере я просто подключил телефон, нажал на всего лишь одну кнопку, и он вышел из этого непонятно почему случившегося режима вечной перезагрузки. Такого рода системная неисправность может случаться, кстати, не только тогда, как когда вы выполняете процесс обновления прошивки на своем устройстве, но ну и если вы любитель брейка, побаловаться с различными твиками и так далее, потому что тоже может случаться такие обстоятельства, когда вы поставили два конфликтующих несовместимых расширений, и, соответственно, устройство уходит в так называемый вечный анабиоз, ту самую вечную перезагрузку, из которой ему банально не выбраться, и, соответственно, его оттуда просто нужно немного подтолкнуть. Утилита RayBoot, или же по-нашему, проще говоря, Ray iBoot максимально простая в использовании, всего лишь, по сути, с одной кнопкой и возможностью плюс-минус какой-то кастомизации интерфейса по цветовой гамме. Для того, чтобы вывести ваше устройство из режима вечной перезагрузки или, опять же, исправить какие-либо другие непредвиденные системные ошибки, будь то синий экран смерти или, опять же, нестабильно работающую операционную систему немножко подкорректировать, подправить и так далее, все, что вам нужно сделать, это иметь при себе кабель Lightning, компьютер под управлением Windows или macOS, установленный на ПК-утилиту, ссылка на которую есть, кстати, в описании под этим роликом, и, соответственно, нажать на всего лишь одну кнопку, которая, по сути, является главным инструментом, который сможет избавить ваше устройство, в первую очередь, от различных системных неисправностей, так и облегчить вашу головную боль, не потеряв ваше устройство ни байта информации, которую вы накапливали в течение длительного времени, может быть, даже нескольких годов или даже лет, но и также избавит вас от использования запутанного и непонятного интерфейса, iTunes, который то и дело только предлагает, что восстановить полностью устройство, стереть с него все данные и тогда ваш телефон будет работать. Я думаю, что скорее всего вы уже поняли исход данной истории. Мой телефон обновлен до самой актуальной версии уже релизной iOS 14 и с ним все в порядке, все работает без каких-либо нареканий и так далее и сама iOS 14 просто великолепно работает на моем iPhone XR и даже на iPhone 7 Plus, устройство которому в этом году исполнится аж целых 4 года и это действительно это Самое интересное, что когда я снимал этот самый ролик, произошла точно такая же ситуация, только уже с релизной версии iOS 14 на моем iPhone 10R. По сути, ничего страшного не произошло, хотя эта ситуация у меня изрядно вызвала небольшую панику. Дело в том, что я просто поставил свой телефон на зарядку, отошел буквально на 20-30 минут, вернулся обратно и мне пришло несколько уведомлений из различных соцсетей, Instagram, ВКонтакте и так далее. Первым делом я зашел во ВКонтакте, поскольку там информация мне пришло наибольшее количество И тут телефон начал вести себя немного странно начал дико тормозить, тупить, лагать И за считанные секунды меня выбросило из приложения на рабочий стол И закрутилась та самая заветная вечная ромашка Вслед за которой, как бы по идее, логически, должно было идти появление вновь рабочего стола Ну такое бывает, быстрый к устройства, когда сочетаются какие-то несочетаемые компоненты в системе Происходит конфликт данных и так далее В итоге случилось абсолютно... Абсолютно то, чего я не ожидал, потыкав на различные кнопки, потому что так телефон лежал порядка 5 минут, загорелось то самое вечное яблоко, про которое я уже вам рассказывал и которое произошло со мной 3-3,5 месяца назад. Откровенно говоря, даже несмотря на то, что мне заплатили за этот обзор, я все равно даже в этом самом случае ситуации, которая произошла со мной 20 сентября, потому что на момент съемки этого самого фрагмента у меня на телефоне стоит эта самая дата и произошло в этот самый день, соответственно я решил воспользоваться этой самой утилитой, чтобы еще раз вам доказать, опять же, что способ действительно рабочий и даже несмотря на то, что эта реклама, она может быть годной и не такой на самом деле плохой, как кажется на первый взгляд. Потыкав на различные кнопки, не добившись никакого результата, ну разве что у меня получилось как-то плюс-минус вывести телефон в более-менее нормальное состояние, на рабочий стол, когда у меня это все загорелось, вновь закрутилась та самая заветная Ромашку. И, соответственно, мне больше ничего не оставалось делать, как быстро подключить свой телефон к компьютеру и запустить программу Ray iBoot, либо же Ray iBoot по-нашему. И все повторилось точь-в-точь -в, -точь в таком же сценарии, который я описывал вам уже ранее, с историей, которая произошла со мной этим летом с установкой iOS 14 Beta 1. Нажал на практически всего лишь одну кнопку и самое удивительное, что даже на релизной версии iOS 14 а Ray iBoot в этот самый момент выкатили обновление для этой операционной системы, поэтому все Устройство на iOS 14 теперь поддерживаются этим приложением, и в итоге программа вновь помогла мне восстановить свой iPhone без потери данных, и что самое интересное, заняла эта процедура не больше 30 секунд, ну может быть со всеми подключениями и так далее где-то не больше минуты. Вот так вот. Ссылку на программу RayBoot я оставлю в описании под этим видео. Просто еще раз напомню, потому что меня переполняют эмоции, я стримглав побежал записывать этот самый фрагмент, чтобы вы действительно поняли, что не вся та реклама, которая может быть в том числе и на тех, на каналах, может быть какой-то негативный, скрытый, что все продажные, все проплачено. Нет. Если есть действительно хорошие, годные, опять же, приложения, программное обеспечение, утилиты, устройства и так далее, тогда почему бы про это все не досказать и вам это, соответственно, все не показать, чтобы вы тоже этими всеми благами пользовались. Вот такая история. Не забывайте подписываться на наш канал Apple Finder, а также на все наши социальные сети ВКонтакте, Инстаграм. Ссылочки на все это дело есть в описании к этому ролику. Ну и конечно же ставьте лайки, делитесь этим роликом и вообще в принципе другими, которые вам понравятся, со своими друзьями, родственниками во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы или которые вы используете чаще всего. Меня зовут Артем, я ведущий канала Apple Finder. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, чао!